Добрый день, друзья! Добрый день! Сегодня мы собрались с вами на очередную встречу Совета Семей. И эта встреча, мы ее уже долго ждали, как-то уже идет ожидание каждой встречи, потому что чувствуем, как набирает обороты эта тема, как людям это все больше и больше нравится, видим уже результаты есть работы Совета Семьи. Поэтому мы с радостью, с радостью сегодня с вами встречаемся и с радостью хотим опять же коротко предложить вам ä, те темы, которые вы можете рассматривать в своих советах и э, в том числе уже дальше добавлять свои темы, конкретные какие-то пожелания. Мы задаем стратегию, мы задаем масштабные какие-то идеи, а вы уже, в общем-то, реализуете по мере ваших потребностей, по мере вашего сознания. Да, добрый день, дорогие. Вижу, вы здороваетесь. Очень приятно. Приятно, что вы присоединились выходной день. И сегодня такая еще замечательная дата. Вот об этом Антон Александрович сейчас скажет несколько слов. Ну, это чуть позже я mm -hmm. скажу наших нашей дате. Мы о ней поговорим. Это тоже входит в сегодняшнюю тему. Поэтому это попозже. А начнем с темы, которую мы заявили. Раскрытие ресурсов. На самом деле, вот многие говорят там, Такое выражение даже есть. Я в нересурсном состоянии. Так вот, знаете, такое выражение можно говорить каждому, и каждый день, и в каждой ситуации. Потому что 95% населения э, живут э, не в ресурсе всегда. Всегда, всю жизнь. 95%. Но с, э, арифметика простая. Всего более 10 процентов своего потенциала используют вот эти 5 процентов которые не входят в 95% а 95 процентов они живут на потенциале меньшим, чем 10%. процентов то есть КПД человека по жизни большая часть людей меньше 10 процентов а хотим жить богато хотим быть счастливыми всего... А Ресурсы раскрыты на 10% и меньше. И то на 10%-то не у всех. Так что тема ресурсов – это действительно тема очень серьезная. Если каждый человек бы раскрыл хотя бы половину своих ресурсов, представляете, он имел бы в 5 раз больше, в 5 раз больше, в 5, а то и в 10 раз больше, чем имеет сейчас. Но ну, согласитесь, это уже другая жизнь. Так вот, об этом мы с вами и поговорим. Да, дорогие, вот как раз в тему, то, что вот я хотела со своей стороны сказать, мы недавно вернулись из Абхазии, видели, наверное, сегодня, кто ко мне заходил на страничку. Сторис, благодарю вас за реакцию, за сопроживание. Многие захотели побывать в этой стране, кто-то уже был и вспоминал, кто-то присылал даже свои фотографии с тех же мест. В общем, пространство зазвучало еще больше благодаря тому, что вы присоединились тоже и отправили туда энергии радости, благодарности за то, что эта страна, эта территория сохранила действительно вот такую мощную, великую, красивую, наикрасивейшую природу практически в таком первозданном состоянии таких мест, действительно еще единицы на земле. Но, с другой стороны, все, наверное, наслышаны, как живут сами абхазцы, какой их уровень жизни. И вот это тоже тема ресурсов, то есть богатейшие ресурсы природные. Да, они сейчас стараются. Вот кто-то видел, может, в сторис, как вот они... Природные ресурсы уже свои, в своей виде меда. Там научились преподносить, продавать. Не просто там ларечек какой-то стоит, да, и баночки меда завернуты, там газеткой и резиночкой сверху, как раньше у бабушек было. Но построено такое подобие пасеки, где такие домики для пчел сделаны. Там коровки гуляют с бубенчиками. В общем, такая вот идилия сельская, горная. А, и а, вот мед, мё, да, тоже разные виды, разные сорта. И вот вспомнился сразу, с одной стороны, да, вот они уже хорошо, что они вот идут по этому пути и учатся преподносить вот эти ресурсы, которые у них есть» но с другой стороны еще потенциал в этом очень большой, потому что вспомнились путешествия наши по многим странам вот допустим мы были в Малайзии Малайзия, она вообще очень передовая страна и там ну очень такие вот показатели, то что это ну, очень крутая страна, так скажем если кратко не вдаваться в подробности ну вот куда там на экскурсию, да, птичек посмотрели, ну вот у них такая есть особенность, что они любят батик, да, насколько я помню, и вот этот батик вот у них были мастера, там они как когда-то э, издревле это делали, и они взяли это вот как фишку такой страны. У них там президент в этот клуб батика входит, у них какие-то вот первые лица. И возят на экскурсии вот эти фабрики. И вот из этого батика сделали такую национальную идею, национальную особенность. А у нас вот, ну вот грубо говоря, в нашей стране, ну если речь идет об Абхазии, да, вот этого батика, вот хоть, хоть завались, да, вот всего очень-очень много. Вот если вот из каждого вот этого богатства, из каждого этого ресурса превратить действительно в счастливую возможность поделиться и самим наполниться да этим ресурсом, и поделиться с другим людям, с другими людьми, вот о чем речь, на какую тему мы хотим говорить поговорить а, более а, подробно. Диана сейчас мне подсказала мысль, о которой я хочу поделиться. Уважаемые друзья, у нас вот нас смотрят из разных регионов, из разных стран действительно посмотрите на ресурсы своего пространства. Вот есть в России город Мышкина. До смешного. Но ни, никаких ресурсов, так вот, но ну, общий таких каких-то общественных там особо нет. Так что они сделали? Они сделали музей мыши. То есть музей мыши, и туда ездят все, даже приезжал, приезжал президент. Понимаете, То есть, так все с, собрали, так все сделали, с такой любовью, с таким творчеством. И все, и зазвучало, и туда э, экскурсионные маршруты проложены, и так далее, и так далее. А ведь в каждом регионе что-то есть, и очень ценное, и важное. И это может начаться с одного, с одного энтузиаста. Вот в свое время, вы сейчас знаете, раскрученная тема, это э, Дед Мороз, Великий Устюг, вотчина Деда Мороза. Так это началось с одного человека, одна женщина, она э, э, врач, э, в возрасте уже за 40 пятьдесят она вдруг захотела найти бочну для нашего российского Деда Мороза, увидев, что в Лапландии есть, и вот она захотела. И нашла, и продвинула, и видите, все зазвучало. То есть от каждого человека очень много зависит. В каждом ресурсов, и в каждом человеке очень много ресурсов. Поэтому э, эта тема, э, особенно сегодня, она важна, особенно сегодня. Почему? Потому что я ну, чуть позже я скажу об этом. И вот какие же основные ресурсы мы не используем? Основные. Вот я выделил три основных ресурса, которые мы не используем. В первую очередь, это практически ну, единицы используют, это духовный потенциал. Свой духовный потенциал. В суете жизни мы забыли, что мы люди космические. Что мы имеем огромный энергетический потенциал. Мы имеем... Связь с высокими энергетическими структурами и так далее. И все это можно применить в жизни. И вот применяют единицы. И применяют единицы. Это вот первый потенциал, который, э, я считаю, очень важно применить. Поэтому я прямо сейчас сразу предлагаю вам для э, вашей работы, ну, как вариант, вот, э, такое намерение. Э, вот Просто проговорите каждый вот след за мной. Я выражаю чистое намерение на пробуждение своего духовного потенциала, на соединение со своим высшим Я, со своими тонкими телами и с теми силами и структурами, которые меня сопровождают. Да будет так. Так и, так и есть. То есть вот в этом направлении нужно поработать. И есть для этого инструменты. Я вот, кстати, предлагаю, кто еще не зашел в эту тему так глубоко, книга «Голограмма». Она у меня есть на сайте в свободном доступе. Мало того, она в звук оформлена в аудиокнигу даже. То есть это я специально сделал бесплатно. То есть, пожалуйста, прослушайте, прочитайте. На магазинах есть. Эта книга небольшая, но она раздвинет ваше сознание. Также ретриты и тренинг «Поток жизни» тоже дает возможность вот это все пробудить. Да, также о своей книге хочу сказать «Поцелуй из пятого измерения», где я в литературной форме. Рассказываю, как общаться с высшим я как раз вот то, что намерение мы выражали, в том числе это вот книга пособие по общению с высшим я. Самый такой упрощенный способ я взяла вот это все космическое, чему меня учили как Ченнеллера, и очень простыми словами описала, как это делать и как практиковать. Да, эта книга есть в магазинах. Эту книгу можно заказать и у нас. Поэтому, кого заинтересует, это действительно достойная книга. Я в этой книге главный герой. Это у нас собачка здесь спит и во сне Во сне поддакивает Да, да, поддакивает По ссылочке топлинк в шапке профиля и моей, и Анатолия Некрасова можно заказать и эту книгу Еще какие ресурсы есть? Следующий, угу. Следующий ресурс, который мы мало используем по значимости, второй по значимости Это родовые энергии, энергии рода Хоть мы этим много занимаемся, там каждый что-то прошел и так далее, и так далее, что-то там изучал, где-то там что-то делал со своим родом, но это по-прежнему остается вторым по значимости неиспользованным ресурсом э, практически всех людей. Мало кто из людей решил эту задачу полноценно и качественно, и эффективно. Вот э, тоже инструменты... Э, предлагаю Есть у нас курс генетическое здоровье. До седьмого колена просматривается род. Не, э, я не знаю другой такой методики, которая до седьмого колена позволяет поднять ресурсы рода. Вот это, ну и все другие, много других курсов, которые тоже об этом говорят. Поэтому я предлагаю вам тоже для, ну, как пример, э, э, такой посыл. Я выражаю чистое намерение на соединение со своими родовыми энергиями. На гармоничное решение отношений, отношений между, с родителями и с родственниками. Простая фраза, простые слова. Но этот посыл, у нас же волшебный э, процесс, процесс э, э, совета семей, Семейный совет и совет семей, они позволяют действительно усилить это, позволяют наполнить вот, глубоким содержатением и глубокими энергиями наши посылы. Кстати, мы не сказали, но, наверное, есть но вновь пришедшие. Коротко скажи тогда про сам совет семей. Да, все, не кто не только присоединяется вот сейчас или в записи, действительно такой мощный инструмент, самый простой, все, что есть для его использования всегда с нами, это мы и есть по сути, либо пара, мужчина и женщина, либо человек, который не в паре, но кому идея семьи близка, кто не одиночка, так скажем, по жизни, да, убежденный, и можно использовать вот этот ресурс, просто собираясь на волне любви, уважения друг к другу, к пространству, делать различные посылы для того, чтобы получить желаемое, для того, чтобы исправить то, что не нравится от бытовых вещей, отсутствия дороги, там, не знаю, грязные подъезды, еще что-то, что не устраивает делать посылы на преображение этого пространства. Ну, посылы, то есть просто намерение, вот как сейчас Анатолий выражает, то есть именно в паре, в синергии пары. И если одна женщина, то то же самое призывать свое внутреннее мужское «я», оно у всех, потому что мы воплощаемся и мужчинами, и женщинами, либо мужчина свое женское «я» тоже в такой паре. И это также создает пространство действительно для привлечения вот этой второй половинки, когда вы уже творите из целостного состояния. Вот девушка писала, здесь вопрос был, что возможно ли, что нересурсное состояние причина того, что мужчина не хочет общаться. Конечно, может быть, это причины, потому что каждый человек хочет, чтобы рядом с другим человеком его вибрации повышались, а не понижались. Да, кому вот приятно идти и только отдавать, только сливать энергию в другого человека. Очень хочется и приятно, когда женщина наполняет к тому же. Это вот одна из ее таких, ну, скажем, одно из ее призваний, миссий. Ну да, этот инструмент, он семейный совет. То есть, когда семья собирается, это могут быть и старшие дети включены, обсуждается что-то, принимается решение, и оно обязательно будет выполнено. Может быть, не сразу, может быть, не совсем так, как вы задумали. То, что бывают тараканы, в голове мешают реализоваться полностью, как хочется. Вот. И есть другой инструмент, это совет семьи, когда несколько собирается. Это еще более мощно. То есть, мощь таких посылов огромная. Мощь посылов, ну, просто фантастическая. Мы на уровне страны многие вещи закладываем, и вот сейчас мы работаем тоже с вами на уровне страны. Потому что если каждая пара, каждая семья заложит что-то доброе в свою жизнь, и вот в это, в наше время, это доброе будет свершаться и будет наполнять нашу жизнь, делать ее все более и более красивой, более счастливой. Продолжаем. Третье, я же обещал три основных ресурса, которые мы не используем. Это наше предназначение. Это предназначение или миссия, у кого-то миссия даже, это еще круче, чем предназначение. И оно не используется опять же у 95% населения. Не используется. То есть не тем занимается, не там живет, не с тем живет, ну и так далее. То есть много чего э, э, не решается в этом случае, когда человек не знает своего предназначения. Поэтому вот в этом направлении тоже вы можете поработать в своих советах семьи или в семейных советах. Э, я выражаю чистое намерение на то, чтобы мое предназначение, моя миссия мне открылась и реализовалась в моей жизни. Простая фраза. Но этот посыл... Коллективный посыл семьи или коллективный посыл, тем более, совета семьи, это может очень мощно продвинуть ваше вот это желание. Какие инструменты у нас есть? Мы называемся инструменты, который есть у нас. Это вот, в частности, по предназначению есть курс, по предназначению Дианы у нас. На, на, можно его найти. Онлайн пройти. О, онлайн, онлайн пройти. Сум. Онлайн. Есть Сум. также ретрит планетарное предназначение которое я провожу периодически да, да как набирается группа я провожу это очень мощный процесс по вот определению своего предназначения своей миссии подавайте заявки мы будем проводить и опять же тренинг поток жизни поток жизни который позволяет это решить но есть базовые такая основа, 10-месячный курс гармоничного развития личности, который вообще подводит к решению всех вот предыдущих ресурсов, их вывод в настоящее время. Вот три основных ресурса, которые мы чаще всего не используем. Но это только основные, много и других ресурсов, которые мы не используем. Вот к примеру, один из ресурсов, о котором вот Диана здесь вначале говорила. Вот сегодняшний праздник. Вот сегодня праздник, день социалистической революции. Многие, наверное, еще помнят о том, что был такой праздник. А ведь смотрите, ведь это... Можно по-разному относиться к этой революции. И ее как только после вот, перестройки, как только эту революцию не хаяли и... Как только не унижали и так далее. Но, друзья мои, это же часть нашей истории. 80 лет истории нашей страны, жизни нашего народа. Это же история жизни наших предков, наших родителей, прародителей, пра-прародителей, которые жили в это время. 80 лет, представляете, в этот день, 80 лет подряд с лишним... Был наполнен праздником, радостью, счастьем. Все от мала до велика праздновали в этот день этот праздник. И причем не только в нашей стране. То есть сотни миллионов людей в нашей стране и за рубежом праздновали этот праздник. Представляете, какой ресурс, 80 лет, из года в год вы вот праздновали, Это какие энергии радости, какие энергии счастья, какие пожелания, все это закапсулировалось, и многие пытаются, многие силы пытаются убрать из памяти у нас эту историю, и даже принизить роль этой революции, а ведь там во всем есть э, и хорошее, и плохое. Поэтому взять хорошее оттуда, это и есть поднять те ресурсы, которые есть. А что в этом хорош? А вот первое, что я сказал, это наличие огромной энергии радости и счастья, которую люди испытывали вот в этот день, праздновая день социалистической революции. И вы знаете, я думаю, будет очень-очень полезно для вас и для страны, если вы сегодня за чашкой чая вспомните своих предков, которые прожили все это, вынесли на плечах, которые мечтали о том, чтобы мы жили счастливо. И вот эти мечты, их желания, пусть принесите в, свою, в эту жизнь. Вы так и скажите. Я выражаю чистое намерение на то, чтобы вся энергия радости и счастья, заложенная в этот замечательный день, чтобы она пришла в нашу жизнь, чтобы энергии предков, их желания и мечты помогли нам быть счастливыми, здоровыми, радостными в нашей сегодняшней жизни. То есть вот простыми словами, я вот просто вам сходу, как говорится, говорю, и вы тоже можете простыми словами, но вы можете привлечь эти ресурсы. А ведь у каждого за плечах отцы, матери, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, которые жили в том времени, которые мечтали, которые мечтали о том, чтобы мы были счастливы. Да, после эти мечты придут в этот день, идет вот в эту нашу жизнь, и в этот день особенно это эффективно призвать их. Потому что все в этот день были, все сотни миллионов людей, 80 лет, представляете, были в состоянии радости. Вот, это, вот этот вот ресурс, я предлагаю сегодня использовать. Да, очень отзывается. Вот многие пишут, что помнят, как сами ходили на демонстрации, или учителя заставляли. Но ну, действительно, для наших предков это было очень-очень весело, задорно. А сейчас действительно главный инструмент, вообще, для чего нам нужны ресурсы, это радость и энергия. То есть, вот, применяя, да, осознавая эти ресурсы, умея их распределять ресурсы, возможности. Я тоже вот просто не очень такие слова абстрактные а, люблю, но, по сути, вот это а, такой синоним слова «возможности». А, мы как раз заряжаемся и энергием, и получаем радость, то, в принципе, для чего и живем. Когда нет энергии и радости, то остальное ничего не получается. И вот, кстати, к теме предназначения, просто своим таким опытом, ну, как бы, заземлить хочу вот такую высокую тему поделиться. Очень многие из нас не осознают именно тех ресурсов, которые у них очень хорошо проявлены, тех возможностей, которые проявлены. Вот какие-то таланты, способности, когда человек думает, что раз это у него есть, значит, все так умеют. Вы, наверное, слышали уже вот эту тему, но это прям очень-очень распространено. Вот я тоже советую вам проанализировать, что у вас есть такое, какие есть возможности, которых, может быть, нет у других, и насколько вы их используете. Вот как тоже, к примеру, в Абхазию, Абхазию приводили, Также и у вас, именно, как у человека. Вот, к примеру, я рядом с Анатолием долгое время развивалась сама, как духовный канал, писала ченнелинги, и свой инстаграм развивала тоже, в принципе, ну, он мне помогал где-то, мой аккаунт высвечивал, но тем не менее, я вот такая сама, сама старалась, как я привыкла именно с детства, как мне заложено было, до этого сама тоже до первого канала доработалась, и меня многие спрашивали, а что ты не пишешь там про ваши отношения, как вы решаете какие-то свои задачи? А я думала, ну а что тут такого? Ну у всех есть какие-то отношения, и все это решают, зачем этим делиться? Оказалось, что вот я просто не осознавала ресурс нашей пары, что действительно я рядом с таким мужчиной, признанным великим мудрецом, и что я вообще это никак не отражала в своем творчестве. Вот как пример хотела поделиться. Благодарю. Благодарю. Друзья, действительно, мы затронули тему ресурсов, и я надеюсь, это откликнется у вас, и вы увидите в своем пространстве, в своей жизни, в своих отношениях. Потому что следующая, четвертая позиция – это отношения. Я, стал, я даже не стал брать, потому что ресурсы отношений тоже огромные. Тоже огромные. Поэтому четвертая позиция – это отношения. Но это вы сами уже пройдите. Зная волшебность вот этого нашего... Совета семьи, вот этих посылов, вы можете сделать все очень мощным, проявить в жизни очень мощным. Не сами, а сейчас в пространстве Майя стартует марафон, как раз касающийся ресурсов. Это так случайно да, получилось. Да. Я говорю, Анатолий, ты хочешь марафон рекламировать? Почему выбрал эту тему? И смотрю, оказывается, вот как раз сейчас на эту тему по раскрытию ресурсов безоплатный марафон. По ссылке в шапке профиля есть вся информация о нем. Да. В нашей академии, как вы уже обратили внимание, мы идем на стрие. Мы идем в самом потоке жизни, и стараемся, в общем-то, полностью соответствовать всему тому, что жизнь, всем тем вопросам, которые жизнь ставит. И, вы знаете, вот сегодня я хочу еще использовать, вот, используя вот тот ресурс, который сегодня, сегодняшнего дня, то есть вот этого праздника, я хочу вот эти все энергии направить на решение очень важной задачи. Вы знаете, что вот эта революция, я говорю, можно по-разному к ней относиться, и там было много всего, но она, вот второй ресурс, который я предлагаю открыть, это она дала очень много свободы, она дала возможность почувствовать, что такое свобода. Она освободила в свое время страну от многого, от многого. И в том числе от многих заблуждений, от, от такого покрова, церковного, от многих таких стереотипов, традиций, которые уже не работали. И вот это все открылось сейчас, сейчас какими-то новыми, новыми, новой нашей жизнью. Но открылось коряво в зависимости от того, как мы все это приняли. Так вот, ресурс свободы, освобождения. Возьмем даже частный такой случай, но очень важный, это Великая Отечественная война. Ведь, по сути, мы освободились благодаря вот тому настрою, тому состоянию, которое имел народ в, в то время, советский народ. Он победил фашизм. И фашизм, победа над фашизмом, это не просто победа над Германией. Поверьте, фашизм, вообще-то, это... Как раз часть программы по уничтожению человечества, которая уже работала в то время. И, по сути, победив фашизм, мы победили ту программу на тот момент. Мы победили ту программу, которая реализуется сейчас вот в таком виде. Понимаете, в таком виде продолжает реализоваться в таком виде. А она вообще-то началась еще в начале 20 века. Это программа по уничтожению человека, по сокращению его численности. И вот э, наша победа над фашизмом, это как раз э, одна из побед вот над этой программой. И, друзья мои, вот давайте вспомним этот ресурс. И примем его в свое сердце, облагодарим наших предков, которые трудились над этим, которые воевали, которые погибли за это, и вложим этот ресурс в те посылы, которые мы можем сделать сегодня, освобождая Россию от многого. В частности, я, например, предлагаю такой, такой посыл. Я выражаю чистое намерение, то есть я, и это каждый вот может заявить, то что сила каждого очень важна, и вы потом коллективно еще советом семей. Так вот, я выражаю чистое намерение на освобождение России от Всемирной Организации Здравоохранения. Это на самом деле организация не здравоохранения, а это организация, с четкой программой, с момента своего создания направлен на то, чтобы уничтожать человечество. И это не просто слова. Поверьте, я исследовал эту тему глубоко и могу сказать об этом определенно. Я также выражаю чистое намерение на то, чтобы наша страна освободилась от мирового влияния на нашу финансовую систему. Наш рубль... Он да, сам по себе достаточно мощный, но его загнали в рамки мировой системы, и он влачит, в общем, жалкое существование. Это неправильно. Всего-навсего сто лет назад золотой рубль был самой, самой надежной валютой в, в, на планете. И что мы сотворили? То есть мы попали в этот капкан. И вот мы, я предлагаю направить наши мысли, наши чаяния на то, чтобы это освободить нашу страну от этого. Я также предлагаю, выражая честное намерение на то, чтобы освободить нашу страну от всего того внешнего и внутреннего, что мешает нам жить счастливо. И вы можете развернуть этот список и прям, прям конкретно сказать, что вы видите, что мешает нам жить счастливо всем нам и стране в целом. Поэтому вот такие намерения, вот в сегодняшний день, особенно в сегодняшний день, используя ресурсы наших предков, я говорю, 80 лет мы жили вот с этими ресурсами, мощными ресурсами. И пусть эти ресурсы наших предков поработают сейчас. Мы их призываем из, из истории, мы возлагаем на них надежду, и мы обещаем, что мы будем жить счастливым. Да будет так. Да будет так. Ну, да друзья, есть. вот э, у тебя есть что сказать? Благодарю, благодарю Антрюксаньша за вашу мудрость, за ваше стремление сделать этот мир лучше, преобразить его искренне. Четко Действительно, вот настроение этого мужчины зависит от того, насколько он свой вклад сделал каждый день вот, в преображение мира, в то, что он говорит, настолько он верит и всем сердцем за это болеет. Это вот, восхищение вызывает. Кто не смотрел вчерашний мой прямой эфир, посмотрите, пожалуйста. Он тоже близко на близко на такую тему по раскрытию ресурсов. Поэтому посмотрите. Еще раз благодарю вас, Благодарим друзья. Благодарим за сотворчество. Да, сотворчество, большая география опять все прочитала, все ага. ваши э, сообщения. Продолжайте творить, еще раз говорю, семейный совет и совет семьи – это мощнейшие энергетические инструменты ваших рук Мощнейшие. Вот вы только начните ими пользоваться и увидите эту мощь, эту силу. И вам захочется это использовать как можно больше. Особенно сейчас это очень важно. Благодарю вас. До новой встречи. До встречи, дорогие.